<смех> как прошел ваш отдых? Хорошо. Слава Богу. Желаю вам всего доброго. Меня зовут Махмуд, представитель АНХС-ТУР. С удовольствием буду сопровождать вас до аэропорта. Сейчас мы выезжаем из последнего отеля. 20 минут максимум и мы будем в аэропорт. Ну, когда мы будем ехать, скажу вам краткая информация о прохождении процедуры регистрации в аэропорту. Но сначала примите внимание, что корали и ракушки нельзя вывозить за границу. Корали и ракушки. Большие или маленькие? Все равно. И налагается большой штраф. Если у вас кальян, кальющий и рыжущий предмет, то надо в чемодане, нет вручного клядая. Если они э, нашли у вас, они заберут и вам не э, вернут еще раз. Коля, голюшие и ржущие предметы. Надо в чемодане. <laughs> Это нормально. Пройдя, потом пройдя здание аэропорта, вы найдете магнитную электро и металлоискатель. Складывайте свой на лето, а сами проходите через металлоискатель. Потом э, вы найдете регистрационные стойки. Еще закрытие. но когда мы доедем до аэропорта, я своему коллеге передам, э, вам на Но вообще там вы издаете свой багаж и получите посадочный талон. Потом есть э, паспортный контроль. Покажите ваш паспорт, где вам поставить там и получите анкету э, в аэропорту. Запомните это. Э, Анкету на английском языке точно как у вас в паспорте, научите имя, фамилия, номер паспорта, дату годовыдачи, национальности и все. Все будет по-английски. И в конце вы поводите и вы пошли на торговлю. Я говорю, я там не забудьте о вашем рейсе. Часто бывают туристы, и они увлекаются покупками. Вы там идёте в рейс, забывая о рейсе. Но там есть топло, на которой информация о вашем рейсе время отъезда время вылета и также э, какой выход на самолет договорились а сейчас я раздам вам отзыв появляться запомните на русском языке научите имя сначала имя фамилия название отеля и номер ваучера если у вас ваучер нет то есть сам номер у вас в страховки потом научите ваше мнение о том как варвара компания next tour Сервис в отеле, капота вашего отельного вида и